Вопрос, если есть, начинаем. Если нет, не придумываем. Я просто хотела узнать. Я первый раз случайно по совету подруги. Uh -huh. Я вообще ничего про вас не слышала и не знала. Подругу пригласила, но мне всегда интересно что-то новое. В Ютубе я пыталась посмотреть что-то, но там всегда начинается все с вопросов. И меня какие-то темы, меня интересуют, но у меня я, все видео, какие у вас там есть, я пролисталась, все с вопросов, и за это у меня есть... Я, я хотела именно у вас, ну, ваши какие-то трактовки, еще что-то объяснения, что-то, может, на какую-то начало тему, ну вот у Садгурна, например, да, я вот его смотрю, или Кропату, они как-то что-то говорят, а потом какие-то вопросы. А у вас только вот эти люди с вопросами, но я не в теме, и за это мне интересно вообще о вас что-то узнать? А что обо мне узнать? Вот. Я куда я пришла? Куда я пришла? что-то расскажите о себе. Расскажите о себе. А может, вы расскажете? Я о себе? Ну вот я же говорю, я совершенно случайно узнала по совету подруги. А я интересуюсь всем новым и познанию себя и вообще, да, интересуюсь многим. Я могу вот с людьми на улице. Вот сейчас, пока сигареты покупала, с продавцом пообщалась, он мне другие новые сигареты предложил. То бабушкой какой-нибудь помогу, и она мне в гости проводит, то вот мужчине вчера помогла... Он мне мороженым потом угостил. Короче, у меня случайный знакомство, я открыта всему, и мне интересно много. Просто о человеке узнать, и за это я хочу о вас узнать. Как вы А о себе не хотите узнать? Ну вот, постепенно. А к этому к чему? То есть, значит, у вас уже ну, есть… Нет, то, что… Не, мне интересно просто про… Как объяснить? Почему к вам про вас узнали, и как к вам люди ходят? Я сама не знаю. А что вы им рассказываете? Я ничего А что вы им рассказываете? Ничего не рассказываю. Просто отвечаю на вопросы. Да, давайте, давайте. Я вопросы я могу задать. Я буду первым. Давайте, а то я... Я предприниматель, а занимаюсь промышленным альпинизмом, а, делаю фасадные работы а, и делаю так, чтобы фасады были более красивые. Вот. Так живу, живу потихонечку. Вот, но иногда а, такое ощущение что не хочется вообще ни работать ни денег зарабатывать вообще то есть как бы жи жить на самом минимум и а, не брать на себя вообще никакой ответственность и вот я сейчас в вот таком состоянии нахожусь и хочу захотеть что делать yeah, <laughs> <связывая> <связывая> <связывая> у, тебя, у тебя там что-то с болью связано. Вот, у меня боли нет, ну, то есть, как бы, ну, Я хочу хотеть, да? Хочу хотеть. Так может, это самое вкусное в том, что ты уже не хочешь? И отсюда уже возникает же совсем другое, ну, как сказать... Страшно без желаний. Страшно без желаний? Ты как... Как, как это? Просто а. в этот момент это э, ум подкидывает, потому что он ну, привык э, что-то желать, достигать, к чему-то стремиться. А здесь вроде как некая бесцельность, теряется смысл, желаний нет, но это как раз самое то. А, не, не ум подкидывает, жена подкидывает. А жена это кто? Это проекция твоего ума. А что ты думал? Так что, настоящий. <свят> Ладно, второе, второе, вторая сторона медали. Я хочу изменять жене. Что делать? Изменить. <свят> ты же говоришь, ты ничего не хочешь, а уже ну, хочешь. Если уж. Ну, если это. это если с этим я не, это не разобрался, вот второй аспект у меня такой. Ну, то есть, у меня два вопроса. Может быть, они как-то взаимосвязаны. Ну, естественно, хочу не хотеть, но я все-таки хочу изменять. Работать. Импульс идет, и ты следуешь этому импульсу. Но вот это вот э, парадигма правильного-неправильного. То есть нужно смотреть туда, кто это хочет делать. Просто здесь есть момент... Э, все равно какой-то некой психологической обусловленности, а есть, когда уже вот это перестает все волновать, и тогда остается только один вопрос. Кто я? Поэтому здесь в данном случае изменять жене или не изменять, я не могу тебе на это ответить. Это ведь отсюда происходит. Это получается, то есть ты все равно... Сейчас хочешь именно услышать, как будто кто-то тебе со стороны, типа, ну, иди, давай, можно. И некое перекладывание ответственности. Но это, эти вопросы, они как, зачем и почему, еще ну, по горизонтали размазывают. А на сатсангах все-таки единственное, с чем вы приходите, это когда уже вот, ну, одно свербит только «кто я?». И как тут происходит? Как происходит вот это распознавание? То есть основной момент вспомнить, кто-то есть на самом деле, остальное не важно. Но если у тебя еще не закрыты психологические какие-то моменты, если у тебя еще а, есть некие интересы, то нужно вот честно в это посмотреть и в это доиграться, что нужно доделать, что не нужно не доделать. Но здесь, понимаешь, внимание разворачивается на то, чтобы увиделось, что по сути все само собой естественно происходит. Ну, это и так понятно, что все естественно, а надо, чтобы было интересно. Так вот, интересно кому? А сейчас что неинтересно? Вот именно сейчас что неинтересно? Неинтересно, что ну, близкому человеку не очень хорошо от этого. Не связывай себя, потому что тут разберись э, именно с тем, как работает зеркало существования. Близкий человек тебе отражает то, что ты не хочешь посмотреть вот в то болезненное, которое, ну, оно так, знаешь, трепещет. А переносится туда. Не хочется якобы делать боль близкому человеку. Это все отмазки. На самом деле не хочется делать больно на себе, не хочется смотреть в эту боль, не хочется посмотреть в правду, не хочется посмотреть в истинность какого-то изначального интереса, который идет изнутра. Не вижу. Не вижу боли внутри. Тогда что не устраивает? Потому что когда распознано... не неважно, что здесь проживает персонаж. Хочется какую-то более увлекательную игру создать. А чем не увлекательно то, что прямо сейчас происходит? Скучно. Вот смотри в это скучно. Кому скучно? То есть, значит, уже есть какая-то идея о более совершенной, увлекательной, интересной жизни. И это кажется все пресным, невкусным, скучным. Угу. Как вот это грамотно завершить? Просто в это смотреть, кому скучно. Это непривычно уму, потому что там постоянно игралось, игралось тысячелетиями игралось, игралось, игралось. Хочется послужить этим эгрегором, хочется, ну, поэта поиграть в это прям, ну, на полную катушку драйва по идее, ходу. Тогда, ну, ну, иди и делай изнутраш что хочется, служи. Каким-то этим Грегором и так далее, и тому подобное. Это же ведь все идея, что такое Грегоры, кому служить. А ты себя вспомнил? Кто ты? Кто? Вот, вот он истинный вопрос. Ну, я суть. Я суть, определение. Вот смотри прям глубинно. Кто я? Задайся этим. Сознание. Мимо. Приближенно, приближенно, это так уже, кто там в духовном контексте побывал, уже, то есть уже там отпадают такие идеи, как «я человек», «я там имя», «я там мужчина», «женщина» или еще что-то. Уже, знаешь, начинается такое более тонкая игра «я сознание», «я суть». Но это ведь определение еще. Двух. Выплевывай все определения, давай, кто я, еще что выходит? Ну, Смотри, смотри, потому что пока еще это выплевывается, это значит еще те какие-то символы, с которыми ты отождествлен. Можешь ты найти ответ на этот вопрос? Я это называю сознанием. Даже и это определение отпускает? Что еще там? Есть ли какие-то символы? Все. Я все. И я ничего. Одновременно. И эту шелуху выплевывай. Нет названия, надо придумывать, да? Не надо придумывать, в том-то и сути. Плавливаешь? Нет, что-то, мне кажется, я плаваю. Можешь как-то это описать? Есть еще какое-то определение? Ну, совокупность всего. Ну, я к чему-то одному не могу прийти. Ты в конечном итоге ни к чему не приходишь. Ну, э, значит, ничто? Ничто – это тоже символ. Тоже. Смотри туда, смотри. И если еще есть какие-то определения, какие-то лейблы, вот выплевывайся. Я вижу, что я игрок. Ну и у меня все какие-то земные слова сейчас притягиваются. Ну это самокомность всего. Я даже не это не понимаю, в какую сторону смотреть. До слов. До слов. Сота до слов. До мысли о себе. Как можно описать словами то, что до слов? Оно требует вообще описания, объяснения? Требует? Не, не требует. То есть, я что-то неописуемое, да? Тотлови, как только какой-то символ, что ты чувствуешь, когда какой-то символ, какое ощущение приходит, когда ты себя как, каким-то символом начинаешь самоопределять? Короны. Нужно ли это? Символа принадлежит. Если без этого вот оно. Если без этого что? Без этого определения, вот оно. То есть оно само себя являет. Смотри, ты начал с чего? Я предприниматель, да? Ты сказал. Mm -hmm. Идея на идее. И ты от этого шел, шел, шел, ты дошел, что сознание, я все, я ничто, но ведь это тоже идеи. Да, это как некие указатели как бы от пути э, к, к себе, да, от вот этого маленького себя, который определяется какими-то символами, символом, идея на идеи, идея на идея, до того, когда вообще ничего, даже пустотой это не называется. То, что я при жизни испытывал, это создание. Ну, я создатель. Который опять, ну, квантовый или как это? А, какие символы? символ если все выбрасываю что нет никаких символов возникает скука вот здесь возникает скука Сейчас скучно. И здесь необходимо исследовать очень тонко и внимательно. Не хватает внимательности увидеть, кому скучно. Мы сюда и спускаемся для того, чтобы было иногда скучно. То есть, как бы иногда. Откуда но... ты спускаешься? Ты Оттуда? никуда не приходишь, не уходишь это иллюзия движения. Да. Вот раз... для того, чтобы это распознать, вот так вот садишься, и когда возникает скучно, вот эта отвлеченность. Вот это скучно, опять собирается, и ты бегаешь, и ты считаешь, что ты куда-то спустился. Откуда ты спустился? С небес на землю? Ну, конечно. А земля где? Крутится? Под ногами. А? Под ногами. А, а ты по масштабнее посмотри, а где, а в чем она крутится -то? В небесах и крутится? Mm. Поэтому просто куда ты спустился? Ты Посмотри, исследуй эту тему, что там заложено. Истинное Я, оно никуда не приходит и никуда не уходит, и никуда не спускается. Это же движение, жизнь. Не чувствую, что это то, что мне надо, что истинное я никуда не спускается. Истинная «я» путешествую, получается это, получается, может и спускаться. Но если смотреть прямо или на зрение, то это и спускается, и поднимается. Смотри, откуда смотреть? Я не оттуда смотрю прямо сейчас. Когда как? есть ощущение «я тело», то тебе кажется, что тело ходит, туда-сюда пошло. Но в осознавании пульсация. То есть для того, чтобы обнаружить, затихнуть надо тот момент, когда возникает вот это скучно, смотреть кому скучно, откуда это возникает, то есть распознать природу всех явлений. Сейчас коленки начали болеть, это что означает? Не отвлекайся на ощущения. Ничего это не означает. Ну, у меня никогда такого не было. Если что, то это обозначает. Вот сейчас и вот эта боль начинает проявляться. Больно. Больно? А для чего? А вот это концентрат Присутствие, вот это когда вот здесь, вот это когда ты начинаешь внимать, не только вот, вот тут варится как идея. Пока сиди так, еще к тебе вернемся. Кого-нибудь еще есть вопрос? Можно, да, спросить? У меня вопрос, а зачем себя идентифицировать, кто ты, что ты? ты я вот, например, по себе, да? Я человек, который интересуется, который познает, который старается что-то сделать, да? Ну, как, не то, что я не стараюсь, не ищу, да? Бывают ситуации, там, животное какое-то, или человек, да, нуждается в помощи, беременная кошка, да? Я беру и стерилизую ее, например. А собака сбитая, например, ее спасаю. Человек просит помощи, естественно, я помогаю. Я не ищу, кто я, что я. Я человек, который живет. Я не ассоциирую себя с телом или еще что-то. Вот. Мне интересно просто ваши трактологии И с чем вы, например, себя ассоциируете? И как вы можете сказать себе, кто я? Вот вы задаете вопрос, я кто ты? Я не знаю. Я спрашиваю <laughs> тоже у вас, да? Кто вы? Я не знаю. То есть ответ на этот вопрос, если с каким-то определением себя... То есть в осознавании случается тело, то есть ты говоришь, я тело, ой, я человек, да? угу. То есть я человек, это идея. Идея, И, мне кажется, идея это человека, который, ну, что-то у него в голове, например, да? он что-то себе... Вот, например, у молодого человека, да, он сейчас в таком состоянии, вот в моем понимании, да, если ты хочешь изменить жене, ну, например, или ты не знаешь, что делать? Подожди, подожди, вот давай ну, вот про тебя, про тебя. Ну давай, ага. То есть все внимание у тебя на, на кого-то, на того человека, на того-на того, ты себе вопрос задаешь, когда, кто я, у тебя Я что, не задаю какой ответ. Кто я? Я просто живу и не думаю об этом. Я делаю что-то, я делаю, интересуюсь чем-то, открываю что-то. Вот мне предложили, я пришла. Мне интересно. Вот и теперь новое я, здесь я интересуюсь. Звучит, звучит вопрос, кто я? Человек, который интересуется, который познает мир. Отлично. А если мы убрали эти определения, тогда что остается? Тот же человек. Или что-то другое. А что может оставаться? Если определение убрать, а как без определения сказать что-то? Тогда ничто, если нет определений. Что-то, субстанция какая-то такая. А то, что вот это где-то вверху, внизу, мы живем здесь сейчас. Мы откуда знаем, да, это проекция нашего мозга, что-то там, где-то там. Но это опять, да, и даже видим, я как поняла, мозг, да, проецирует наш, мы каждый видим по-своему. Ну, в моем понимании. А зачем ковыряться, кто я, что я, что ты хочешь, вот, вот, ну, для себя, вот я понимаю, а что я хочу. Я, например, если я не хочу, то я не делаю, не хочу работать, я не делаю. Я буду лежать думать, что я хочу. Кушать захочу, я пойду, начну искать работу. Но опять буду работу искать такую, которая мне интересна. Не обязательно там. Я понимаю, что когда-то у меня был такой случай, когда были хорошие деньги, но там доминировали. У меня, наверное, чувство достоинства какое-то врожденное. Или, не знаю, приобретенное. Ну, меня так воспитали, да. И я не позволяю никому кричать на себя. И у меня никакие деньги не... Ну, не не подавит да, вот это. Какой-то промежуток, если я там день, два, три, если какая-то цель у меня есть, да, например, ну, если, например, с женой что-то, почему ее не заинтересовать, почему не сделать так, чтобы ей интересно, и тебе интересно, да, какие-то занятия. Хочешь, заменять, надо подумать. Ну, например, да, я вот, как, я вот так суждаю, я не знаю, может, вы по-другому как бы все мыслите. Зачем тогда ты живешь с ней? Что тебя не устраивает, например? Да? Ну вот ты изменишь, ну с одной, да? <сотор> Смысл? А, Или я что-то не так понимаю? Я... Здесь просто ну, как бы разбор и определение фильмов, здесь немножко, ну, фильма самого. Угу. То есть на, э, вот, встречи такого формата, э, это когда уже есть некое в человеке, пробуждается такой какой-то и некая осознанность э, распознать, а что вообще тут происходит. То есть до поры до времени ты просто живешь, ну как бы живешь-живешь, и вот так вот оно живется. Но наступает такой период в жизни, да, и обычно это либо кризис, либо какое-то страдание, либо еще что-то, да. И тогда человек начинает призадумываться. То есть он, ну например, с ним что-то случается. Да, у, у каждого по-разному У кого-то там работа ушла с страданием у кого-то отношения рассыпались У кого-то там болезнь да, И так далее и тому подобное то есть, И все эти моменты э, До поры до времени То есть у тебя внимание направлено На социальную жизнь На какие-то на, на достижения как да, чего-то там Но в какой-то момент Когда уже Это все наиграно Здесь интересы все закрыты Возникает вот этот вот вопрос «Кто я?» У меня не возникает, я просто беру и что-то делаю, например. Ну, вот да. значит, пока ну, не возник этот вопрос. Делай, не ну как делается. Кать, ну и вот вы кто? Да никто. Ну, это тоже не ответ. Я не могу это объяснить. То есть сказать, ну, да, там, тело, человек, ну, да, там, имя. Катя там, да, определение. Но это все определение. А здесь все-таки, чтобы произошло с увидеть, как работает ум. Ну вот что вам интересно? Вот что вас побудило приехать, например, и поговорить с кем-то? Или... Это просто происходит. Нет побуждающего мотива. То есть случается какой-то импульс, и это происходит. О а чем вы интересуетесь? Под, тебя что побудило сюда приехать? Любопытство, интереса, развитие, какие-то, может, грани, которые я не знаю, не видела, что-то новое. новые интересные люди, которые чем-то интересуются. Так вот я тебе сразу я. говорю, у тебя был интерес, я тебе задаю вопрос, кто я? Человек, который интересует, любопытный. Убираем любопытство, убираем человек. Просто смотри вот этот вопрос. Смотри, разверни немножко внимание. Я не могу сформулировать. Я... Нужна формулировка. Слово какое-то. Я есть я. А кто я? я? Или какие-то есть другие. Ну хорошо, давай. Вот посмотри тогда на чувство, на ощущение ⁇ я есть ⁇ Ты же есть, ты присутствуешь. Отчасти, наверное, да. Где-то мысли там бывают, и вот так же как И вот затихнуть, думаю. здесь затихнуть нужно. Для чего? Чтобы понять, кто я. Я также буду искать слова, подбирать, а суть-то все равно одна. Чтобы человек распознать, -то. кто ты есть на самом деле. Ты просто поверила в эту идею, что я человек. И ты, ну, ну пока вот, ну пока так. Не, ну мы все, нет, я, я адекватно так смотрю, ну а кто? Я человек, который, ну в данном случае я человек. Я не собачка, не кошка, не паучок, не стульчик. И за это мне все люди, которые здесь оказались, что-то ищут, что-то, ну, пытаются понять для себя. но я думаю, вот, я интересуюсь, я иду и делаю, например, интересуюсь. Или когда я могу просто лечь и лежать, когда осознавать, как... Пытаюсь вот этот шум убрать, мысли какие-то. Вот, да? вот когда ты затихаешь, возникает тишина. Тишина. А мысль приходит? Убираю. Убираешь. Работаю, да, над этим. Каким образом? Как Просто ты убираешь? Просто убираю. А, а что такое мысль? А, ты распознала природу мысли? мысли? Которые тебе что-то там, вспоминаешь, это там, ой, вот это там не сделал, ой, а это вот этому mm -hmm. обещала, еще что-то. Я убираю вот этот шум, который мне мешает. Я научилась, да, вот как я не знаю, это может, с практиками как-то... Сначала не могла потом мысли брать, а сейчас я научилась. И вот обнаружить вот это безмолвие, распознать природу вообще явлений, вещей. И что это даст? Вот ему что, например, даст? Ну вот я, не, я по, по, ну, по случаю, да? Его на самом деле нет здесь. На самом деле, вот это галлюцинация твоего ума. Вот распознать это проекция вот этот мозга, факт. Проекции, да. да. Но Поэтому... Но факту, он есть, и сидит с проблемой, и не знает, что с женой делать, не хочет работать. Не, жди, не, не ну я, не, ну, понимаешь? ты Провокация. Уже Поэтому тут вопрос разворачивается к себе. Неважно, что во мне. То есть ты видишь, интересуешься там, вот он сидит, у него какая-то такая проблема. Нет. С чего ты так решила? У меня вообще нет проблем. Он сидит радостно. Не, а вот у вас какая цель? Вы вот чем живете? Не, вот бытовая жизнь, например, да? Вот вы просыпаетесь. Что вы делаете? Не, ну кто в туалетах, кто попить, кто поспать. Не, вот у вас какая-то цель есть, или хотите что-то там, поехать куда-то, или просто лежать, или музыку какую-то послушать, еще что-то. Но вот все равно же как-то у вас что вот интересует, и к чему вы идете, что вы хотите увидеть, или узнать, или познать, ну, близким, например, маме, папе, детям, мужу, я не знаю, кому что-то. Все равно же бытовая жизнь нет, нет, у нас не уходит. Вы чем живете? Мне интересно просто. Я не, что это не вариант ответа. <свят> Я тебе больше ничего не могу сказать. Потому что ты как бы требуешь... Ну, Я интересуюсь, мне просто интересно. Просто сейчас не услышишь. Почему? Я это пришла услышать, я просто не, не смогла найти информацию какую-то, из-за этого я именно пришла, чтобы я, я же говорю, вот эти вопросы, я не смогла смотреть в ИГУДы. Инстаграм я не перешла, не, ну как-то времени не было. Мне просто именно вчера предложили, и времени не было мне ну, как-то про вас почитать, что-то узнать. Из-за этого просто я спрашиваю. Что вы хотите принести в мир и людям, что дать? Мне с вами его контакт, без глаз. Ну все равно же голос. с какой-то идеей, чтобы помочь людям также. да? Вот вы же помогаете людям чтобы что-то ну, понять, люди, люди, себе. Люди так считают. Ну, то есть это, ну, ты, ты видишь, что как будто, да, помогаю там. Да. Нет, И вы как себя ощущаете? Вот чувствуете, вы довольны, да, вот вы ночью ложитесь, например, да, или не ночью, или так, в течение дня. Просто самоощущение. ощущение, <связь> недовольны, да, день прошел, как, как реагируете на, на негативных людей, например, или ситуации какие-то? Ну, на улице же много всякое происходит. Мне это просто неинтересно. А что вам интересно? У меня интервью такое да получается. <свят> не, мне интересно, чем вы интересуетесь. просто. Что вам интересно? Что заставляет проснуться и какие-то действия делать? Когда бы лежала, умерла. В депрессии. Просто депрессия была бы, если ее не заставляет. Все равно же интересно город, например, приехать в Москву посмотреть. Я в Уфе, кстати, не меня операцию делала в Уфе. <к> Тоже какая-то... Это твои рассуждения, это твоя болтанка бесконечная. Когда у тебя разворачивается интерес к сути себя, все вот эти разговоры прекращаются. Ну, естественно. Пока я вас пытаюсь понять, из-за этого я спрашиваю. Меня понимать направление вообще не туда, ты не поймешь меня. Тебе для того, чтобы понять меня, необходимо э, вспомнить себя, понять себя, можно так выразиться. Не, Ну, себя-то я понимаю. Мне интересны люди, мне интересны вы. Не всегда. Это естественно. Просто не все же от нас зависит. Бывают ситуации, которые... Так вот от кого зависит? Какие-то люди не так что-то сделают. Ты рассчитываешь на одно, и бывают, слышишь, какие-то ситуации, бывают непредвиденности, форс-мажоры какие-то. Ты думаешь, так будет, а бах меняется. Я уже спокойно плыву по течению. Ну, как... Вроде иду куда-то, ну, Всякое. Я просто не расстраиваюсь, что что-то не так идет, ну, не, не запланировано. Действую в таких ситуациях, мне вот интересно вы, я и спрашиваю вас, что вам интересно. Если ты хочешь удовлетворить свой интерес, тебе просто необходимо замолчать. затихнуть и не отсюда понимать, а вот отсюда начинать чувствовать для начала. Это моя проекция будет. Мое восприятие какое-то. И вот распознать, как работает это мое восприятие. Если вот это мое восприятие Естественно. Она может быть ошибочно из-за этого я и спрашиваю. У человека надо спросить, потому что это моя проекция. То, что я буду думать, это… Ну, я ж не… даже, я не знаю, у меня в голове столько не может быть. Я не спрашиваю, ну как, я не додумываю за человека. Я вижу человека и смотрю по поступкам, по словам, по действиям, каким-то, ну, там, непроизвольному движению, еще о чем-то. Из-за этого я спрашиваю, что вас интересует и к чему вообще ваша идея, цель какая-то? Не нет, цели. Не устраивает? Но у меня цели тоже нет, я живу и живу сегодняшнюю. А вот теперь посмотри на вот это «я живу». Есть ли тот, который «я живет»? Есть. Ну, что-то непонятное такое. Ну, нету вот это. Может, как облако какое-то. Не знаю. Ну, ну вот, если так вот думать, мыслить. Тело это тело. А у меня что-то другое. Я не знаю. Тело Ну это естественно. помочь мне может быть сидеть как бы... не сижу на Екатерину, смотрю думаю красивая женщина глаза какие-то сейчас грустные я наверное чем-то расстрою. не у меня только такие мысли я пытаюсь просто как человеку просто понять ну мне интересно да вы сижу думаю красивая это как глаза чуть то какие-то грустные стали А я не хочу ничего, я не ожидаю. Не, я ничего не ожидаю. Человек, мне интересный человек, красивая женщина. А там неизвестно, она живишь и не идет на контакт. Она не открывается А можно меня слушать? Она к теме, она мне привела. Я, я давно занимаюсь как бы самокопанием, самоисследованием, уже несколько лет. вот И как бы чувствую, что глубже куда-то проникаю, все глубже и глубже получается. Ну, наверное, не специально, но получается. Я чувствую, что как бы в последнее время я вообще как-то вот в каком-то оцепенении нахожусь. И вот так же, как будто бы ничего не хочется совсем. Ну, ну как будто ну, мой контроль, который, который всегда существовал там, а он всегда существовал, я уже сейчас вижу, над всеми своими там да, ну, действиями, ну, какие-то ставишь себе всегда, там нужно там, деньги, отношения и, там еще что-то. Это все куда-то расплывается в последнее время. Я понимаю, что ну, я вот ухожу, у меня уходит прямо вот этот контроль, и хочется его отпустить, вот прям хочется, вот это как бы сдачу, вот прям ее, я где-то ее чувствую, но, наверное, мне страшно ну, вот этот какой-то последний шаг сделать, страшно. Как будто бы я что-то ну, могу потерять. И хотя с другой стороны, я понимаю, что я наоборот, ну, я ничего не потеряю, надо куда-то вот плыть и все. Ну вот такое какое-то состояние бывает периодами. Вот, тут, ну, как бы вопросов нету, я уже в этом, ну, как бы разобралась, разобралась, в общем, целом. И понимаю, что со мной происходит. Вот. Здесь, просто... здесь вот важный момент, когда есть идея вот этого, да, ну как бы контроля. На самом деле это иллюзия контроля. То есть распозная этого никогда ведь и не было. Кто кого контролирует? Это ведь снится. Последний шаг-то сделать некому. То есть и вот это мощная ловушка, когда есть очень тонкое ожидание, что что-то должно произойти. А это значит, что вот прямо сейчас глубинно все-таки есть некая неудовлетворенность есть и нужно прям смотреть в это потому что а, вот эти вот такие моменты да там отношения там деньги там что там ты еще перечислила да, творчество ну и еще что-то в какой-то момент это становится на самом деле неинтересным это говорит о готовности о созревании для того, чтобы истинно распознать и изнутра задать себе вопрос, что я истинно хочу ответить на него вот оттуда и здесь смотреть вылазит ли еще что-то, вылазит ли еще там где-то денег добрать или все-таки в отношения доиграться или еще вот по чесноку посмотреть. И вот это, еще раз, распознать того, кто считает, что он что-то здесь контролирует. Что как будто есть не... эта же идея, что необходимо сдаться. Чему сдаться? Сдаться-то нечему. Ты прямо сейчас вот как живое присутствие, как само осознающее Ну Да, мне, мне казалось всегда, что я контролирую ситуацию. Просто сейчас, ну, как бы уже со временем я понимаю, что мы вообще тут ничего не контролируем, абсолютно. То есть это вообще просто, ну, ничего не, не можем, ничего контролировать, это просто бесполезно вот это все. И... и вот здесь, в этот момент, как раз, когда это понимается, осознается, в этот момент и происходит отпускание. Но тут очень тонко вылезает. И, и якобы нужно еще ему что-то отпустить, понимаешь, ну то есть, чем ближе к естеству, тем тоньше игра ума. Но ведь ты прямо сейчас есть как самосознающее самосознавание, вот оно. И в этом возникает вот эта игра света и теней. И вот ты когда распознаешь вот этот персонаж, ты перест... что это персонаж, это все игра, ты перестаешь вообще хотеть что-то в ней поменять, и в, в этот главный момент у тебя все внимание, весь интерес разворачивается только на вот это, которое не, не назовешь никак, ни единым словом. Да-да, и этот, ну вот тут просто ум, ум у меня немножко, ум немножко его так взрывает где-то, ну просто как будто <laughs> какие-то вожжи за руку уходят и все таки как будто ну, вот тебе просто надо, я, вообще ничего не хочется, вот вот это, это и... самый главный индикатор, когда ничего не хочется, просто привычка хотеть всегда, привычка да. хотеть куда-то гнать да. к цели, еще куда-то, то есть и ты получается у тебя вот когда ты разворачиваешься, это когда э, привыкаешь ничего не хотеть, он привыкает ничего не хотеть, и вот здесь вся, самая вкуснота начинает раскрываться. Вот она. Это же так здорово. И так, ух. Ну а где то страх? Ты думаешь, ну сейчас я совсем прям расслаблюсь, и, а, а где деньги зим там? да? Как бы, как это? Вот тут вот и происходит тот момент. Опять кто возникает, и опять выживальческая, тонкая угу. как бы тема. А где деньги взять? Пока ты умеешь жевать, тебя вселенная накормит. А вот это где деньги взять, это такой крючок, через который… Да, да, да. Я прям чувствую, что у меня как бы ситуации даже складывается, Где-то есть еще зацепки. Раз, там с деньгами. вот Последнее было. И уходит, обрывается. Прям как будто меня опять прям к себе ты, ну, смотри, что у тебя тут зацепки, это прям показывает, я это за это вижу, ну, такая вот штука И вот здесь есть. вот, в, в данном, в твоем случае, ты просто, что бы ни происходило, у тебя все внимание на «я есть», Но на «я есть» уже не как мысли, а вот ты же это улавливаешь, ты же есть, да. прямо сейчас, без этого «я», без этого определения даже «я есть», вот. И что бы ни происходило, это, знаешь, это как… Ну, такая периферия, когда, как говорится, самая темная ночь перед рассветом, да, и тут здесь вылазит, ну, типа, деньги что-то начинает рассказывать, и здесь еще, здесь еще начнет рассказывать, а тебе еще там нужно что-то сделать, уже там 99,9, последний шаг. Где <смех> кто хочет это сделать? Прямо сейчас искренне ничего не держи. Смотри в это. Есть ли еще что-то, что мешает? Ну, есть там, ну, личность все равно как бы вылазит периодически, что-то там хочет менять в жизни. Пусть вылазит и меняет. До тебя истинная, когда истинная суть твоя распознана, все равно, что происходит. Что-то может нравиться, что-то может не нравиться. Ну, это как, знаешь, становится на горизонте, тебя это мало волнует у тебя вот здесь. Все. Потому что очень тонкое возникает у а... этой же... Личности, да, якобы, которая Она до последнего тебе начинает твердить, Что она есть, но ее ведь нет Это же фантомность Где, что это Что это за личина, да, где это вот она У себя Приходится, ну, как бы Я себя выдергиваю так иногда Просто так, ну То есть, как бы, каким то усилиями Иногда, И вхожу в это состояние, ну, как бы, очень, ну, чаще всего, когда я тихо одна, вот, сейчас там совсем, как бы, вот, у меня часто это состояние, как бы, я выхожу от этого. Ну, ну, иногда я осознанием, сознанием своим, усилием каким-то, понимаю, что я... Ну, потому что, как бы, общение везде, ну, это социум, как бы, ты все равно общаешься, ну, со спящими, в общем, в основном людьми. Ну, это, наверное, ум ум всю рассказать. Распознай, распознай, смотри туда. То есть, на самом деле, вообще спящих не все, ну, как бы играют красиво. То есть, и м, тебя не может из этого выдернуть, ну, типа какой-то там социум. А нет. Это вот иллюзия, это такая идея. Чтобы не говорилось, чтобы не болталось, не обращать на это внимания вообще. Потому что тут очень изощренно начинать не вступать в этот ну, как бы диалог. Ты просто свидетельствуешь. Только ты сама. То есть, когда опора на внешнюю форму, на мастера, за тебя мастер не может там дышать. Вот, вот этот момент, то есть, смотри в это. Просто есть прямо сейчас тебе для этого ничего не надо делать. И необходимо вот это вот понять, что природа Личности — это неудовлетворенность. Это природа Личности. Она всегда будет недовлетворена. Но в то же время эта неудовлетворенность играет свою роль. Она сподвигает на поиск. Отсюда из этой неудовлетворенности рождается вот этот зарождается поиск, и вектор на распознавание сути себя. Вот страх смерти, он все-таки какой-то такой глубинный, мне кажется, он. Вот это надо очень сильно пережить, как бы вот это. Ну, это, наверное, конечно, тоже моего заключение. Но я ловлю как бы себя, вот, как такое наслаждение нам да от жизни. И все-таки вот этот вот, что тело уйдет, есть такой, ну, как бы страх, он, он есть. Все равно. В это нужно просто увидеть. Ну да, он возникает. Да, это некая такая безысходность. Тело уйдет, но ты ведь никуда не уходишь, ты же никуда не уйдешь. Хочется это так прочувствовать, прям, как будто бы прям вот, прям вот прожить вот это все, так чтобы прям это ушло совсем. Оно совсем не, не уйдет, как бы ты ни старалась. Да? Ну, будет возникать и возникать. Да, возникает. И в тот момент, когда возникает, нужно вот, ну, просто открыто в это смотреть. И не пытаться там что-то найти или понять. Просто как смотрение. Я думаю, что из-за страха смерти есть еще ну, как бы страх что-то не доделать в жизни, не до, не до что-то еще, вот надо еще какие-то желания есть там, да, это кажется, вот сейчас ну, в этой же жизни надо же вот это все-таки достичь, там есть такие все равно еще. Вот, вот, вот оно раскрывается, и поэтому здесь нужно ну смотреть. Хочется достичь, достигай до тех пор, пока ну, вот это само себе не исчерпает пока весь этот интерес сам себя не живет, ну не, не надо как бы тут играть, то есть вот. Здесь начинаешь смотреть и кажется, что да, тело не станет, меня не станет, меня не будет. Игра закончится, но это ведь просто переход. Но так красиво здесь разыграна эта иллюзия со всеми вот этими. Да, очень закручено лихо. Как это красиво все играется. И вот здесь только распознавание. Потому что, ну, что такое страх смерти? Смотреть, что вложено в эту символику? Там ведь и религиозные контексты насмотрелись на одни, на вторые, на третьи вот эти вот картинки. У меня все пока. Есть вопросы? Я сама тебя ничего не делаю, это вот просто ты, если затихаешь, ты это обнаруживаешь, то, что всегда есть. Необходимо, все происходит. Что-то меня рубит. Прям вообще размазывает. Не, сопро не сопротивляйся этому. Да, я что вот заметила, мне не нравится. Я начинаю с этим бороться как-то. И как-то неправильно. то есть, Ну, так не должно быть. борьба с, с реальностью начинается. Ну да, есть же уже некое, должно быть вот так. Я что-то не просто так приперся, значит должен сидеть и внимать правильно. Правильного, неправильного же нет. А я тут типа засыпаю, я что-то не слышу. не знаю. Зачем какие-то рамки, правила кто-то думает, где они пошли. Ну, с экстрементом я понимаю, что у меня это я, это. я их понимаю. И непринятие происходит. Смотри в это. Потому что все твои идеи, как должно быть, они рассыпаются. Все твои ожидания рассыпаются. Но ну, скорее они не оправдываются. Mm. Ну, почти все сейчас, кстати, встречаются с жестоким мысль. Ну, во все по-другому всегда. В чем в ожиданиях? Вот это как раз сигнал, когда как будто, знаешь, как уже от тебя на сковороде поджаривать начинает. Так вот, все ожидания, просто вообще, вообще. Так, в стенку все. Он вчера даже вопрос нормально не смог задать, а Рыжий пришел. Ты думал, сегодня нормальный задашь, что ли? М? Ты думал, сегодня нормальный задашь? Сегодня думал, посижу нормально, послушаю. А что не нормально-то опять? Ну, начал. Так позволь себе поспать. Ну какие-то же идеи есть, как правильно должно уметь. Нет ничего правильного. Это все идеи. Ты же сам уже озвучиваешь сам себе. Есть mm -hmm. идеи, как должно быть правильно. Там шампунь. Ну вот, я замечаю, что понастроил все идеи. А потом я в них они все разбиваются там наверное. Это ж хорошо. Ну Болезни ножа. Вот вот этот как раз тот момент, когда все во что ты верил, все твои идеи в дребезги ничего не остается. И понятно, что это не комфорт. И вот здесь рубеж очень такой хороший. И защитный механизм в сон клонит. Оставайся в этой неудовлетворенности, в этом неприятии. Неприятие? Ну, ты же говорил, что там неприятие такое. Вот прям в этом. Ну, происходит неприятие вот того, что... Но ожидания постоянно разбиваются или там не оправдываются. И, ну, ну вот и вот, вот это неприятие происходит. Ну, оно крутится будет и будет, будет, и будет, пока ты уже все не отпустишь отпустишься, свои ожидания просто открыто. Не ни, ни, открыт неизвестному. Не ничего ни, не ожидаешь. Не же новые каждый день возникает, потому что снова разбивается что это как-то так -то. Как волны, а берег. Ну, что то как-то бьюсь, бьюсь с этой реальностью. Думаю, когда уже попустит... Ну, уже устал. Когда не попустят. Тогда что? отношения менять и для ожидания. А когда вообще вот вот как есть так есть? Видишь, опять менять. А вот расслабиться в этом плохо. Расслабиться в этом неприятно. Вот так. Все. Нет другого момента. Там, знаешь, что, там какая-то фигня вылазит, типа за что мне все эти мучения, вот какая-то такая штука. Давай. Не важно, что там вылазит. Ну, она же говорит, что типа, как-то как несправедливо, там надо, как-то по-другому надо, чтобы ну, бантиком хорошо все перевязано было. Ну? Блаженное состояние, бантиком перевязано. Чтобы было ушел, как у людей, Опять, как у людей. Нет людей. Нет людей. Ну, я утрирую. но если они попустят страшно вообще не попустит пока думаю что попустит вообще не попустит ну так я же не могу не думать она уже само думается а ты вот просто в этом ну вообще ожидание не строится ли чего короче Смотри в это сейчас, ну как бы не, не, не беги в базар. Ну, эмоции разные, И картинка размывается. Не отвлекайся ни на что. Так куда смотреть? На самосмотрение. Эмоции, какие-то осознаются, чувства, мысли, что вокруг происходит. На три похоже.